Я думаю, не только меня интересует процесс или способ, или, можно сказать, правильный, как самому стабилизировать цветы. Но на сегодня вижу, что самый лучший цветок для стабилизации это роза. Но я не об этом хочу сказать. Самый распространенный способ это глицерин который разводится в горячеватой воде или к один к одному или один к двум я делал такое вот он глицерин у нас стоит сколько там 43 рубля вот он глицерин и что вывод какой а мне не понравилось и больше того я считаю что м -м, это путь неправильный я делаю эксперименты. И на сегодня это такой промежуточный результат. Ну, вот кто не выключится, посмотрит до конца, тот увидит мои, сказать, идеи, во что они воплотились. Но ну, не до конца, потому что я говорю промежуточный результат, но уже интересный. Вот это лист Пиларгони. Что я сделал? В отличие от других, я половину прокапал. Вот глицерином, а половину нет. Вот смотрите, что получилось. Вот нормальный лист. Вот если бы он в таком виде сохранился, то есть сохранил бы цвет, хотя бы цвет, обратите внимание, то уже было хорошо. А здесь-то вот цвет, он бурый и будет еще хуже. То есть он впитал в себе глицерин и испортился. Обычно как, глицерин вот сюда поступает с водой, а я прямо на него накапал. Но он поступает сюда с водой, чтобы дойти в лист, в конце концов. Вы понимаете, очень... Я не перевариваю глупости и, и от себя и от других. Но в данном случае вот я послушал, прослушал, как другие делают. Вот повторил их, ни хрена не мне не понравилось. Дальше что? Вот здесь я норил чистый глицерин, взял листок пеларгонии тоже поменьше и вот так вот вот как вот этот лист стоит, так я вот здесь опустил, вот так. Вот я его вытащил. Что это? покоробила его, цвет испортился. Ну, мягенький, но если его поднять, он так и скиснет, как это. Ну, ну, разве так должно стоять? Ведь смысл и суть стабилизации, чтобы вы <сосы> цветок стабилизировали, и он вот так вот стоял у вас 5 лет, понимаете? И листики э, упругие были, и цвет такой же, естественный, и не пластмассовый, не искусственный, и именно живые, чтобы стояли. Ну, вот примерно как вот эту розу, которую я делал, наверное, недели две назад. Вот она в таком состоянии. Что мне не нравится? Ну, потому что блеск, Но ну, это не натуральный. Да, она будет долго стоять, вот и ничего и не делается, все это упругое. Представляете, две недели. <свасш2> и, и ничего и нету. В а, чем это? Это не глицерин. Не-не-не. Я вот сделал такую жидкость она уже у меня неделю стоит все нормально и вот этой жидкостью вместо глицерина просто окунул ее вот так вот сделал что мне не нравится в этой стабилизации да она лет пять постоит эта роза плохо что она черная вот у меня ну потому что в декабре вот расцвела она черная и все у меня и белые и красные и желтые вот расцвела красная ну неудачно я неудачник вообще по жизни но умный человек, активный и э, люблю шевелить извилины, экспериментирую, что-то придумать. Мне не нравится блеск и не нравится белый. Я не знаю, как бы, она у вас с белой. Самая главная причина. У меня нет денег на эксперименты. Ну, нету и все. Мне нигде не работаю. И работы нету. И, собственно, и работать не хочу, потому что я лучше буду эксперименты проводить, даже если денег нету. Так. Значит, вот раствор. Я его не рекламирую, потому что вот, скажем, если вы сорвете вот такой лист, да, вот зеленый, ну, это естественный цвет. А вот если в эту жидкость окунуть, ну, он будет вот такой вот. Ну, это, ну блестящий. Может, кому-то нравится, не знаю, Мне. меня... Я пока не знаю, мне нравится или не нравится. Я просто цель имею другую. Не, не вот такой блестящий сделать, а именно не блестящий. Дальше. Есть, кстати, вот эту жидкость, вот, я опускал, а, забыл как называется, но ну, это роза, но ну, тоже блеск. Да, она стабилизировалось, она будет вечно, но она блестит. Вот это гипестис, а, вот это, ну, тоже цвет, вот был розовый, розовые пятнышки были, стали белые, выцел. Кстати, это глицерин выцветает. Ну и тут тоже нельзя сказать, что он зеленый, но такой желтоватый стал цвет розы. Дальше это декоративно лист на бионе Там цвет изменился. И вообще какой-то зеленый стал. Вот была... А была она вот такого цвета. Вот вот такой превратилась. От вот этой жидкости. То есть тоже у меня результат не <coughs> устраивает. Но, как сказал Эдисон, когда сделал 5000 экспериментов с лампочкой накала, ничего не получалось. А потом что-то больше 6000, наконец-то нашел, какая должна быть нить накала в лампочке. Он сказал, нет у меня неудачных экспериментов не было вообще. Каждый неудачный, каждый эксперимент, который не получился, я считаю, что он удачный и говорит о том, что именно этот вариант нити накаливания, он тут неприемлем, его нельзя применять ну я выяснил почему нельзя ну вот значит все хорошо все никаких отрицательных элементов нет я конечно так не думаю это все неудачи я так расценю я не буду такой супер -пессим... оптимист но я не пессимист я ищу так что это я забыл вспомнил это хоризонтема ну, тоже вид неказистый да ей ничего не будет она вот такая упругая, она будет в таком состоянии ну, нелицеприятном. Она будет вечно, но нелицеприятным. Значит, так, по глицерину не подходит, по этой жидкости для меня нет. Вот именно в той задаче, которую я себе поставил, она не подходит. Я задачу поставил, чтобы было естественно в виде. Вот это не обращайте внимания, это просто, просто лежат. Просто я вот здесь запарафинил. парафинил кончики, ну парафин горячий, окунул. чтобы посмотреть, что будет. Просто оно мне нафиг не надо. Ну, собственно, что и происходит. Лист потихоньку теряет воду, ну это превращается в говно, собственно говоря. То есть я еще день-два его кину, ну посмотрел, ну, увидел, все. Дальше. Значит, что? Еще есть какой э вариант стабилизации, кроме глицерина? Девушка одна на ютубе э, берет баночку, расплавляла там, можно воск расплавлять, можно свечки расправлять до жидкого состояния. Потом э, брала розу, вот я примере декоративно-листной бегонии без розу брала, и вот так вот, хоп, и вынимала сразу, потому что... Э, вот эта жидкость там, ну, парафин жидкий, да, он же горячий. И может обжечь и все это приводит к деформации и, собственно, лист может испортиться. Просто раз розу, раз там повернула вот так, чтобы между лепесткам все зашло этот парафин и вытащила. <coughs> Выводы, какие я делаю. Я повторил, ну, потому что у меня денег нету, я и розу не купил. Вывод какой сделал? Ну, опять блеск. <coughs> что делает парафин? Парафин опять и здесь оболочку, и здесь делает, и... Она упруга, она вот этот лист становится упругий. и э, долго будет в таком состоянии, возможно, вечно. Вот, но это не то. Ну, для меня вот не устраивает блеск. Это один лист, вот, блеск. Но хотя вот цвет не меняется, в отличие от вот этого. Он не меняется, он сохраняется, но мне не устраивает этот блеск. Это не натуральный. Вот, э, почему я... Противник этого. Потому что... Вот, э, во-первых, цвет меняется... Вот он, ну, вам может не видно, но он становится не зеленый. Не естественно зеленый, а бурый. Это, во-первых, после того, как в любой термической обработке цвет теряется. Но это одно. Второе, что его же не покрасишь, как после глицерина. Потому что здесь парафиновая пленочка. Еще большой минус, что если вы тронете или заденете листик стабилизированный, вот он, парафин ваш лопается. И очень даже неприлицеприятно это все действует. Дальше. <coughs> Большущий минус, что вы сунули в парафин. И тут такой момент. Слишком нагревать парафин нельзя. Потому что он может просто угробить ваш лист и розу угробить, слишком горячий нагрев. Но слишком остывать его, ну остуженный, ну тоже нельзя, потому что ну просто не закрасится в ван... ну то есть не покроется. И... Третий вариант, что вы сунули, вытащили, нужно, чтобы капельки стекли, а капельки не стекают, потому что оно, оно же не особенно такое и жидкое. И где-то бывает, что... Ну, на этом показать не могу, листик где-то меня ушел розой. Просто капля парафина. И здесь капля парафина. Ну, это некрасиво. Да парафина вообще не идет ни в какие рамки. Во-первых, трудности с подбором температуры трудности с быстротой окунания и вытаскивания трудности со стряхиванием этих капелек и вот тут вот чуть заденешь она начинает вот так вот лопаться что тоже некрасиво поэтому я считаю вариант с глицерином не пойдет мой вариант может и пойдет но он уже блестит но тоже как бы пока не пойдет я точку не ставлю вариант с парафином ну не пойдет вообще плохо плохо не знаю вам нравится ну, делайте в парафине но сегодня мне пришла идея и я ее осуществил вот смотрите какие листики да натуральный натуральный а ведь я их обработал вот. Видите? Немножко блестит. Немножко блеск есть. Вот это... После обработки... После обработки он и блестит. А здесь вот блестело, но уже впитало. Но что я хочу сказать? Что? Цвет-то не изменился. Он не стал вот такой блестящий. Понимаете? И не стал после глицерина в говно превращаться. И никаких деформаций нету, И ничего... Но дело в том, что тут впитался раствор туда. Вот пришла мне в голову идея. Вот это вот, если оно в таком состоянии сохранится, я вот сейчас засеку. Сейчас я, знаете, что сделаю? Сейчас сделаю по уму. Не так, как другие делают. Вот, это все видно. Ну, всасывает. Я вот это последний, последний раз обрабатывал. А дальше какие варианты? Я сейчас... Еще у меня есть вот это декоративно-листовая бегония. По листочку отрежу. И вот здесь вот, вот это можно убрать, для сравнения. То есть вот группа, как бы, контрольная. А вот экспериментальная. И буду сравнивать. Конечно, эти листочки будут без воды, без ничего. Они засыхать. Я просто буду смотреть. А вот если вот эти не высохнут, их не покоробит, ничего, ну... Я думаю, ну, так вот. Неделю нужно подождать, что будет. А потом, потом, если их начнет коробить, поэтому это не отрицательный эксперимент. Нет. Дальше будет что? Один раз покрыл, возможно мало. Возможно, тут нас нужно покрывать через ну, сколько прошло сейчас? Ну, минут 10 прошло. Ну, хорошо. Покрыли. Потом через 10 минут второй раз обработочку сделали. Потом третий раз обработочку и вот если после третьей обработки оно все будет идеально то есть не будет блестеть вот так вот не будет цвет менять будь упругая сохранить вот этот все весь рисунок вот этот ну вот то что мне нужно то чего я хочу и поставил цель но возможно и после вот этой обработки ничего больше добавлять не надо один раз обработали, и в таком состоянии они у вас останутся. А дальше что? А дальше самое главное. Эксперимент прошел нормально? Успешно. Значит, его можно применять. Вот ну, смотрите, в домашних условиях, как это <coughs>, применяется, для чего? 8 марта вы подарили, э, ну, если вы <coughs> мужчина, да, подарили своей любимой девушке или женщине Жене там, любовнице, тюльпаны. Правильно? Она поставила хвазу, как обычно, да? Если все делать как обычно, то через неделю эти тюльпаны красивые превратятся в говно, и их просто придется выкинуть на помойку. А так, вот они постояли 5 дней, и чуть-чуть, смотрите, вот начинается уже процесс ну, разрушения. Вы их применили, вот это средство, мое, и они у вас пять лет стоят вот в таком виде, в живом. Вы представляете или не представляете, что это? Это прорыв. Это не глицерин. И не парафин. И не блестит ничего на солнце. Натуральное. Ну, только я не знаю сколько. Или одну обработку проводить. Или две обработки. Или три. Это для себя так можно использовать. Но можно использовать и для магазинов. Допустим, магазины едет покупает цветы там не знаю на 50 тысяч на 60 на 80 но они же не продают все цветы какое то 10 они выкидывают не проданные я по своему цветочному магазину вижу что <coughs> у нас розы продают за 200 220 230 рублей но есть розы которые продают и по 100 рублей ну смотришь они какие-то вот кривые косые сморщенные старые какие-то листочки пожухлые то есть стоят ну не проданные а если их вообще не продадут? Ну, значит, их выкинут. Так вот, для бизнеса, вот это моя идея, это то, что нужно. То есть, вам не нужно уже будет выбрасывать. Вы, вы посмотрите, сколько в интернете стоит купить стабилизированную розу. Цена 3-5 тысяч. Ну, это в колбе. Хорошо, без колбы я нашел самую дешевую. Вот как вам продают. Не надо колб, не надо там, не, вообще ничего не надо. Ни красоты не надо. Просто не продали эту розу, застабилизировали ее, вот цена такой стабилизированной розы, то есть я имею в виду э, бутон сам, стебель 50 сантиметров листики, несколько листиков вот в таком состоянии она в интернете стоит минимум 600, по-моему то ли 30, то ли 650 рублей, ну и продавайте вот вы продавали розу за 200 рублей, не продали, ну хорошо застабилизируйте ее и продавайте за 650 нормальных вот Вместо того, чтобы выкинуть, вы еще и в два раза больше навар получите, чем продавать живую розу. И э, все-таки нужно людей э, просвещать. Ведь у нас люди глупые, понимаете, да? Все вчера с дерева спустились. Вот, э, поэтому нужно их информировать. У вас должен, я имею в виду, цветочный магазин, быть э, какой-то прилавок, где стоят стабилизированные розы, и там вот такими буквами большими должно быть написано, что это стабилизированные розы будут у вас стоять в доме э, 5 лет. От 5 до 10 лет стабилизированные розы стоят. Только главное, чтобы не на солнце. Вот. <coughs> ну и, собственно, и все. Ну и температура. но ну, не на улице же при минус 20 стоять. В доме нормально где-нибудь. Ну, может, и на лоджии, где там не очень зашкаливает от холода. Где у вас там? Ну, зачем на лоджии, когда можно и в доме? Вот. Еще пример. Вот свадьба, да. У невесты, букет невесты, да. Она с ним пофотографировалась, видео сняла. Ну, и все. Неделя проходит, а букет выкинула. А зачем? Вот приходит эта невеста, через пару дней... В тот же цветочный магазин где она брала этот букет этот букет стабилизирует и будет этот букет сохраняться пять лет как минимум что же в этом плохого так вот моя задача на сегодня цель идея сделать стабилизированные цветы уж нормально не вот такие чтобы они блестели но это не натурально ну как на что она блестит и цвет поменяла этот цвет поменяла, значит нужно... Ведь после глицерина что же э, подкрашивают? Ну, подкрасить-то же не натурально. Тут-то все натурально. И тут все обработано. Только единственное... Я не знаю сколько. Один раз обрабатывать, два-три раза. А их обработку проводить. Это первое. А второе... А я не знаю, сколько они будут стоять. Вот. Если эксперимент будет удачный, я не скажем... В таком состоянии будет и неделю, и месяц будет. Ну, хотя вот, если месяц будет в таком состоянии, и контрольная группа, которая здесь положу, контрольные листики, они все превратятся в говно и в ничто. В ничто превратятся. А эти будут в таком состоянии, ну, значит, эксперимент удался. И после этого я в магазин цветочный. И куплю роз. Или хризантем. И сделаю вот такую обработку. И не буду в вазу с водой ставить. Нет, это, это на хронизме. И так не нужно сделать. Я поставлю. А, обработаю их. И пусть стоят. И если удастся уже. Ну все, все. На 8 марта у меня уже будут вечные тюльпаны. Которые будут стоять пять лет. И уже можно их рекламировать и продавать. И зарабатывать деньги. Наконец-то у меня будут деньги. Вот. Я думаю, люди будут покупать. Или тюльпан взять, который неделю простоит. Да даже пять дней и все. И тюльпан рассыпается, все отлетает. Или вот таком. Законсервировать их. И они будут пять лет стоять. Живые. Понимаете? Не искусственные, не пластмассовые. Живые. Вот в таком состоянии. Как вот эти вот. Вам хочется? Ну, мне хочется. Ну, поддерживайте меня. На эксперименты деньги нужны. Вот если бы сейчас у меня деньги появились, пошел магазин, взял бы, ну, розы у нас есть, хоризонтемы есть. Что там еще есть? Эустома иногда появляется. Ну, вот такое. Ну, гвоздики я не буду брать. Хотя можно и гвоздики, кому нравится, Может, там, не знаю, нас любят к памятникам. Ну, памятника там... Партизанам памятник Отечественной войны, но тоже на цветы. Ну тоже посмотришь, но положили свежие цветы. И через неделю они превратились в мусор, их надо убирать. А так вот положили цветы, они пять лет будут лежать эти гвоздики на памятнике. И сейчас мне пришла идея, можно подсказать это администрации. У них же как вот, 9 мая нужно цветочки Памятников. ну, дело хорошее, правильно, чтобы не забывали и воспитывать молодежь, школьников туда нагоняют, чтобы патриотизму учить, да, чтобы школьники знали, родители ж ничего не рассказывают, чтобы школьники знали, что они потому живут, потому не в рабстве, не под фашистами ходят, что чтобы были люди, которых защитили, которые положили свои жизни, вот цветы положили, ну, знаете, как, ну, когда цветы ложат, оно хорошо, но когда они через неделю уже, уже все, цветов нету, ну, это не то. Вот, я думаю, администрация будет сотрудничать с любым, ну, коммерсантом, не коммерсантом, не знаю, просто и купит лучше такие гвоздики, вот, тоже живые, но которые будут лежать несколько лет. И тем более, ну, можно предложить похоронных бюро сейчас у нас в поселке, я не знаю, штук пять, а может и больше, уже они каждый день открываются, по-моему тоже предложите, будут вас, допустим, под э, мероприятие, как, вот, просто сделать, что под заказ, под заказ, а как рекламка, чтобы стояли цветы, они же стоят у вас, могут стоять вечно, вот, пришел человек венки покупать, там ленты смотрят, цветы, о, цветы, да, цветы, а сколько вам надо, ну, я не знаю, там, перед последний путь, там, раскидывать штук 100, они звонят вам, приезжают, берут, берут э, стабилизированные цветы и, и все. И вам не нужно за прилавком стоять, не нужно магазин открывать, только занимайтесь выращиванием, занимайтесь стабилизацией, и чтобы у вас телефон всегда был под рукой. будьте просто заниматься своим делом, время от времени получать звонки, собирать заказы с магазина, с похоронных бюро, от администрации, просто так кто-то будет приходить, в газету давайте объявление, но юлу, фотографии, описание, цену не завышайте, все будет хорошо. И будут брать у вас ваши цветы. Я считаю, что вот глицерин вот этот ну, ну, вообще не нужен. Мне вообще не нравится. Ну кому он нравится? Представляете, половина вот эта в глицерине, она пропитанная, превратилась в говно. А это нет. Ну не превратилась. Но она же высохнет и все. Вода испарится, и она будет сухое. Как вот этот листик вот вот такой же тоже превратится в черти что это вот Все. вот взять вот, вот я вот тем вот этим средством когда вот он он уже вечный вот-вот но он блестит вот мне не нравится хотя и тут есть варианты Вы понимаете Умный человек, он, он всегда что-то, вспышки какие-то в голове, какие-то идеи, какие-то разработки, то-то придет в голову, то-то. А вот смотришь в интернете, вот мне до вот, того, вот, друг друга копируют, пересказывают одно и то же, одно и то же. Вот глицерин и глицерин, глицерин, глицерин. Да что глицерин? И, да, они хоть сами пробовали глицерин? Я попробовал, больше уже и все, и не буду. Потому что это путь в никуда. Я считаю, что не в глицерине там э, обрабатывают. Какой-то специальный раствор. Вот. Не знаю. У меня не было стабилизированных роз. Я же говорю, у меня денег нету. Были бы деньги, я купил стабилизированные розы посмотрел, что это такое. Какой у него тургор. Какой окрас. Я в интернете видел, да, розы отдельно. Ну, что отдельно роза? Что отдельно? И причем, смотрю, у них неестественно белый цвет, неестественно красный, неестественно роза. А биколор нету. Почему? потому что я смотрел, как в промышленных э, масштабах их стабилизируют. Вот такая бадья большая. Там какая-то жидкость. невязка, просто жидкость. И там прямо сто роз, сто роз. Они обеспечиваются. Любую розу сунешь, она будет бесцветной. То есть, лист не зеленый, а почти бесцветный. Сама роза почти бесцветная. Вот. Но не к этому ж нужно стремиться. Это все неправильно нужно стремиться вот в том направлении в котором я двигаюсь я считаю что это правильное направление и просто нужно время время и эксперименты Ну и деньги я надеюсь вы же богатые люди Всяком случае вам же не жалко мне будет перечислить там какую-то сумму на эксперимент. Вот сами видите, просто это будет быстрее. Я все равно дойду до своего результата. Просто это будет намного дольше, чем могло быть. А на этом заканчиваю.